А перед просмотром этого видео хотелось бы вам представить канал, который заслуживает внимания. На нем вы найдете различные трэшевые проекты по тюнингу автомобиля, а также ряд автообзоров. Подписывайся и смотри видео первым. Оценивай, поддерживай канал, ведь именно тебя не хватает у нас. Всем пока! Поехали! I'm known for running, running my head, running, running, running, running, running my, my be that, comes out. I'm known for running, running планки мягкие этот блять кола, кол блять ⁇ п твою мать это что такое это что такое блять с пистолетом Birl shining Big sall meryon Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, вот такая высота. Wait, oh dude, dude, doesn't he hit a bridge up here? Yeah, I really have no idea what this guy's doing in the middle. Wow! This is great. I really don't know what she's doing. I lost her. <laughs> oh dude. She hit another! Oh my god, oh! that was huge! Jeez, <laughs> she hit fucking crumb! <laughs> wow! as alaikum. Kenti. It's the car, right? Where are Деньги, газ, газ, газ.